Лазерное омоложение подразумевает курс процедур, который проводится раз в полтора-два года. И на курсы приходится от двух до трех процедур. Повторение процедуры происходит один раз в месяц. Эта методика нетравматична, бесконтактна и физиологична, так как мы воздействуем на собственные клетки кожи. Если мы рассмотрим именно лазерное омоложение, оно заключается в воздействии на глубокие слои кожи, дермы, где у нас есть каркас. Он представлен в виде нити коллагена и эластина. Со временем, с возраста. после 30 лет, обновление данного каркаса, который состоит из коллагена и эластина, потихоньку утрачивается. И для того, чтобы простимулировать выработку новых нитей коллагена и эластина, то есть воссоздать прочность кожи, качество кожи, молодость кожи, мы должны старые структуры коллагена и эластина простимулировать и их укрепить, и простимулировать выработку синтез новых молекул коллагена и эластина.